Так, привет, дружище, заходящий на видео. У меня сейчас небольшие дела в реале, то не очень слежу за ММО-миром. Контента немножко будет меньше, и люди не очень, я смотрю, хотят обзоры на своих чаров делать. Не знаю, чего они боятся, конечно, но пару недель нужно, пару недель. Ты меня не забывай, пару недель. Я знаю, что такое не выпустил недельку видео, и тебя все забыли. Так, давайте перейдем к обновлению. Обновление 5.04. Добавлены пробужденные агатионы. Вот такой вот агатиончик у меня пробужденный. Силу. Ну, у меня лучше просто нет ничего. Увеличивает увеличение урона от всех стихий. Ну, и восстановление МП очень крутой агатион. Также теперь он мне дает... Увеличение урона от умений и плюс дополнительно там бонусы. Небольшие макс грузоподъемность, там накопление энергии, очень круто. Теперь мы можем скрестить любого агатиона. И вот, к примеру, медуза дает пассивку, при успешной атаке отравляет. И теперь можно, вот ваш любимый агатион, еще дополнительно, вот как у меня уже есть пассивка, он пробудился у меня. Я получается вот отсюда взял увеличение урона от умений 5%. Апостол Грааля им пробудил силу от всех стихий и еще умениями, короче, бьет. Также одинаковыми агатенами нельзя пробудить тот же самый Агатеон, только другим Агатеоном. То бишь усилить скилл не получится. Можно дополнительно скилл получить. Только там легендарный мифический я так понял, впитывает себя. А сам Агатион, от, начиная с легендарного. Два умения, но. В каждую ячейку можно поместить только одно унаследованное умение. Если при попытке синтеза ячейка будет занята, то после завершения синтеза умение в ней будет удалено и назначено новое умение. То есть, да, как я говорил, вот возьмем селу, он пробужденный уже. Если я добавлю медузу, то получается, что пробуждение увеличение урона от умений... Заменится на медузы при успешной атаке, будет отравлять. Агатены дают буст, и они. такой излучают красный цвет. красный свет. Не знаю, видно у тебя такой красный луч из земли, такой до земли. То бишь, если у вас будет мифический, ну предположим, да. И в трех ячейках у вас будет умение то вы только можете из трех выбирать одно умение, я так понимаю, да? Бонус к характеристикам от синтеза применяется в зависимости от уровня синтеза. Чем больше ячейки с уникальными умениями, тем выше бонус. Также добавлены коллекции изменения в классе нож и изменения в классе лучник. Там нож вроде бы стал сильнее, там больнее бить ядом. У лучника теперь есть Масуха. Импульсный выстрел наносит урон нескольким врагам вокруг цели, но оглушает одну цель. Я так кратко буду тебе рассказывать, то что у меня нет сейчас времени сильно вот разбираться и зачитывать каждое умение. Ну конечно хотелось бы мне это сделать, я бы это сделал с удовольствием, если было больше времени. Также завершается лабиринт Харнака. Остров древних открывается. Группа арены Леона Зигхарт и группа арены 2 Эрика Бартс. Теперь если во время игры без подключения к сети персонаж оказывается слишком далеко от точки начала автоматической охоты, то он телепортируется к точке начала автоматической охоты. Очень прикольно. Исправлены ошибки со свитками телепорта. Давайте ивенты. Ивент связанный с новым подземельем. Получается, до 19 числа будет ивент. Уровни входа. Сейчас вы могли наблюдать, я стою в 70-м инстанте. Время использования 2 часа. Плата за вход 100 адены. Там с мобов выпадают кристаллы и улучшенный кристалл. И с некоторых мобов видим Телщелевая ящерица прочитать. Шелковый ящер. Шанс стопроцентный стопроцентное получение, ну это стопроцентное получение, то бишь выпадает 100 штучек, но ну, можно получить дополнительно, ну с определенной вероятностью этот предмет выпадает, но шанс получения стопроцентный. А если у меня выключен подбор, ладно, не важно. Также свитки модификации улучшенный кристалл, но мне пока что-то не выпадало, вот это корзина для весеннего пикника. С корзины выпадают Ордена Славы, Кристалл Души, Кошачья Банда один раз. вот Кошачью Банду можно получить дополнительно с определенной вероятностью. Также 21.00 на почту присылается энергия Хасад в количестве тысяч единиц. Зеленый Сундук Агатиона. Расходники и Кристалл Души один или шесть раз. Можно получить с определенной вероятностью один из этих предметов. Но расходники 100% шанс получения. Также добавлен сезонный пропуск. Видим виталка и сундучок со свитком 12, всего 12 маловастенько. При активации прем награды каждый член клана вам присылает, также и вы присылаете 1000 энергии на почту НХСАД за покупку пропуска. Давайте посмотрим, что в самом пропуске. Финальная награда у нас обычный героический. Но я вижу 11 раз, ну ничего себе, 11 раз, ну 6 в лисе сдохне. Так, давай дальше, что у нас тут? Вот такие вот сундучки в количестве одной штучки. Позволяет получить знак поручения Ордена Славы. Позволяет получить следующие предметы, то бишь это стопроцентный шанс. Позволяет получить случайный предмет, кристаллы, улучшенный кристалл. Тоже с некой вероятностью. Кристалл души 1 или 6 раз. Или то, или то, также пойдет, чистый эликсир, видим карта класса 6 раз, да, также карта Агатиона, также добавлен бонус, видим на 14 дней, что мы финальная награда у нас как всегда, ну 11 раз, слушайте, 11 раз, обычный героический. Очень круто. Да? Ну, первый день мы видим 100 тысяч адены, 1000 кристаллов. Ну, фрагмент, оружие, сундучок, эликсир наследника, святая вода. ну Кристаллы души, или то, или то. Тут на 6 раз, тут дальше тоже 6 раз. Великая энергия, магический пергамент, улучшенный кристалл. Опять же, такой же подарочек, тоже расходники и кристаллы души. одиннадцатый день мы видим... 6 раз и агатионов тоже 6 раз. От обычного до героические финальные награды. 11 раз, что мне очень удивляет. Очень сильно удивляет. Вот такой вот подземелья добавили, да? На 2 часа. Очень неплохой кач. Видим где-то 350. 450 селиток выпадает опыта. Очень неплохо. Дело замер, где-то 4 миллиона ADN у меня получается и 0.20 в час, очень неплохо. 70 инстант, мобы очень слабые относительно. Мобы очень слабенькие, но видим тут элиток мало, а тут какой-то рез маленький. Там я находил спот, и не покажу где там, куча вот таких цветочков и там элита куча. Там у меня максимальное значение получалось. Так, если я что-то пропустил... Пожалуйста, пиши в комментариях. Это для меня очень важно и для людей, которые меня смотрят. Потому что я могу пропустить что-то. Донат магазин. Ничего нового не добавили тут. Давайте также посмотрим пайки. Пак с агатионами по тысячу алмазов. А, да, секундочку. Также добавили бонус. Ежедневный бонус за полторы тысячи алмазов. Да не знаю, такой бонус он хиленький. Синяя краска. Ордена славы. Знак поручения но ну, ничего особенного редкий героический редкие героические даже не героический финальная награда всего на 7 дней как бы ну да ты получаешь конечно ежедневная награда это карты по 11 раз ну такое полторы тысячи алмазов это получается 7 таких карт и что вы видите по дням ну такое ну не очень не очень это очень как-то вышел вот этот синтез натенов этот Синтез, если мы синтезим, вот, увеличит урон от всех стихий один 1%. Если, конечно, на фиол там, трай, не хватает одного агатена красного, повторки, то можно взять, как бы. С моим везением я даже не буду брать, но у меня нет столько алмазов. У меня это полный, вот, магазин, видите, ничего не покупают, не хотят. Можно вот такой пак купить, но тоже, тоже такое реликвия энергии. И можем создать вот такие благосовенные свитки, кубочки, которые дают, начиная с 50 уровня, вы можете их применять. Они дают энергию анхасад количество полторы 1500, но там у вас есть бонусы, конечно, бустой энергии, то дают, вот он, мне такой бутыль будет давать где-то 3000. И также он апает процент, дает опыт. И получается с одного пака мы можем получить 3 таких бутыля. Ну и тут мы видим кристаллы. От 12 тысяч. До 25. Карты. Ну такое. Ни о чем просто. Вот это тоже бесполезный. Очень бесполезный пак. Очень бесполезный. Так. Перейдем к обычным пакам. Есть два этапа. Угу. Ага. Вот как. Да. Если мы покупаем 4 пака. И нам еще дают 4 карты. На Агатиона. Это чисто буст по Агатионам. Такое обновление. Ну тут стандартно мы видим. Двухспособия. 20 религии. 500 очков пробуждения. Карты от улучшенной до легендарной. И улучшенный героический. Также можно за вот эти коробочки скрафтить скилл. Вот мы видим скилл. Если у вас нет скилла. На сервер 10 штучек. В определенное время 21.30 можно скрафтить скилл. К я бы хотел бы интеллектом скрафтить, да? Это 0.8, 0.4, это в субботу 21.30. Всего на сервер будет 10. Ну тут шанс, конечно, 5%. И вот получается вы клацаете и крафтите. Ну также же агатионы, все так же самое, как и с картами. Только тут агатиончики. Ну а так я больше вроде ничего не вижу интересненького. Ну мне интересно играть, конечно развитие идет очень очень медленно тоди новые инстанты очень интересно конечно на сервере черт знает что происходит ну вообще там беспредел ну небольшой беспредел творится конечно так ладно с тобой был Розе. пиши что я пропустил это для меня очень важно также лайк подписка обязательно всем пока